Так я мертва. Видишь лица тех, кого ты разочаровал? Будто огненный шар прожигает тебе грудь. Нам была поручена миссия положить конец ограблению. Это мы и намерены сделать. Ждем твоего сигнала. Боюсь, нам теперь не выпаться. Ты меня вытащишь. Ты мне слово дал и сдержишь его. Полиция! Они знают, что мы здесь. Я люблю тебя, и ничто не может быть важнее. За дело! Сегодня большой день!